Приемная компания в разгаре. Общаемся с абитуриентами. Здесь очень много людей, которые помогут, и также все, вся информация есть в интернете, что также облегчает работу вот, и процесс приема документов. Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы. Сегодня нам реально показали, как начиная с детского садика и заканчивая вот, высшим учебным заведением, как у нас должна, должно построиться образование. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. В зале Попечительского совета Казанского университета состоялось заседание Совета ректоров Республики Татарстан. В рамках мероприятия было рассмотрено четыре блока вопросов, касающихся работы вузов Приволжского федерального округа, профилактика деструктивного поведения студентов, межвузовское взаимодействие, а также прочие рядовые вопросы. Казанский университет был представлен в лице исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского. Стартовал Всероссийский съезд учителей татарского языка и литературы. В первый день участники мероприятия посетили с обзорной экскурсии Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Обо всех подробностях визита расскажет Карина Саяхова. В Татарстане уже восьмой раз проводится съезд учителей татарского языка и литературы. Ежегодно делегаты со всей России съезжаются в республику для обмена опытом и просвещения в области татарской культуры. 28 июня в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета учителя нашей страны совместно с преподавателями университета обсудили новые совместные проекты, рассмотрели перспективы реализации образовательных программ на федеральном и республиканском уровнях и, конечно же, поговорили о студентах и абитуриентах, которые всецело посвящают себя оптимизации татарской культуры. В этом году мы выстроили свою программу таким образом. Мы будем показывать лаборатории нашего института. Будем показывать э, те проекты, которые реализовываются на площадке института. И уже в актовом зале э, мы э, запланировали э, выступление наших заведующих кафедрами и декана высшей школы. Преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации провели обзорную экскурсию для гостей Казанского федерального. В каждом из залов рассказывали о важности сохранения татарской культуры, раскрывали вопросы педагогических подходов преподавания молодому поколению и просто обменивались знаниями, опытом и умениями. Съезд продлится три дня. На протяжении этого времени участники также будут посещать выставки, экскурсии, мастер-классы и тренинги. Я сегодня очень включена во всю эту работу. Сегодня нам реально показали, как начиная с детского садика и заканчивая вот, высшим учебным заведением, как у нас должна, должно построиться образование, где обучение языкам будет э, главенствовать, скажем так. Мы были... В детском садике, потом в многопрофильном лицее. Очень красиво, очень приятно, хорошая подготовка на высоком уровне. 29 июня в культурном центре Сайдаш пройдет пленарное заседание 8 Всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы. В работе съезда примут участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, госсоветник Республики Татарстан Митимер Шаймиев и другие. На заседании планируется обсудить вопросы реализации государственной национальной политики, укрепления межрегионального сотрудничества, совместной деятельности национально-культурных автономий татар и общественных организаций по сохранению и изучению этнокультурного образования. Карина Саяхова, Александр Фирсов, Универньюз. Иран и Аргентина заявили о своем желании присоединиться к странам БРИКС. Подробности смотрите далее. Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел, сообщила в своем телеграм-канале о присоединении к странам БРИКС Аргентины и Ирана. Пока в Белом доме думали, чтобы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Страны подали соответствующие заявки после недавнего саммита БРИКС. Ранее о подаче заявки Ирана на вступление в БРИКС сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Саид Хатибзаде. Безусловно, Иран это одна из ведущих стран в регионе Ближнего и Среднего Востока. Конечно, без Ирана процессы практически в этом регионе они, ну, как бы не могут нормально развиваться. Страны Южной Латинской Америки, в том числе Аргентина, они стремятся любым способом выйти из-под влияния Соединенных Штатов, стать самостоятельными авторами на международной арене. И вот 14-й саммит БРИКС как раз и подтвердил намерение целого ряда стран, включая и Аргентину, и Иран, действовать совместно со странами БРИКС, на данный момент в объединение входят Россия, Индия, Бразилия, Китай, ЮАР. Расширение БРИКС было повесткой последнего саммита БРИКС+. Также одной из центральных тем стало изменение валютно-финансовой экономической политики. Страны высказались о необходимости прозрачности международных финансовых отношений. В целом, вот страны БРИКС высказались за то, что сделать более прозрачной международную финансовую экономическую сферу – вот признали, что система международных расчетов, которая сегодня существует, она несправедлива по своей сущности. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к расширению БРИКС. Также было отмечено осторожное отношение к данному процессу. Прежде всего, это важность определения процедуры и требований к кандидатам на вступление. Валерия Гарнышева, Универньюз. Приемная кампания Казанского федерального университета 2022 года в самом разгаре. Абитуриенты университета рассказали о приоритетных направлениях и своих впечатлениях. Детали узнавала наш корреспондент. Ежегодно самое увлекательное и интересное событие в Казанском федеральном университете – это приемная кампания. В этот период абитуриенты со всего мира съезжаются в университет для того, чтобы определиться с приоритетным направлением, узнать подробную информацию об институтах и пообщаться лично с представителями учебного заведения. Каждый институт Казанского федерального университета информирует будущих студентов и их родителей о плане приема на текущий год. Проходные баллы ЕГЭ, количество бюджетных и льготных мест, сведения об общежитии и многое другое. Самое интересное, когда сюда приходят ребята, которые вот точно знают, что они сдали экзамены, у них есть результаты, но они еще не знают, какие эти направления. И тогда приемная комиссия начинает работать в полную силу, подключаются волонтеры, специалисты кафедр, которые предлагают свои... Направление. Я думаю, абитуриенты видят вот эту вот нереально крутую атмосферу, и они уже чувствуют, что да, Казанский федеральный это то, что нам надо. За первую неделю приемной кампании в Казанский федеральный университет было подано более десяти тысяч заявлений от четырех с лишним тысяч абитуриентов, в том числе иностранных. На сегодняшний день большее количество заявлений было подано в Институт фундаментальной медицины и биологии. А также востребованными институтами среди абитуриентов являются Институт международных отношений, Институт управления экономики и финансов. В каждом из них на сегодняшний день изъявили желание учиться более 500 человек. Я поступаю в Казанский федеральный университет на направление начальный классы и иностранный язык, либо история общества знания. Мне очень нравится... Моя школа, и я планирую в ней дальше продолжать работать, поэтому я пошла на педагогу. Хочу поступить на институт геологии и газовых технологий. Меня заинтересовало данное направление, потому что я люблю это изучать, изучать землю, учить что-то новое. И так как моя старшая сестра здесь училась тоже, я тоже хочу поступить сюда, потому что какое-то востребованное какое-то... И хорошо известный университет здесь очень много людей которые помогут и также все вся информация есть в интернете что также облегчает работу вот, и процесс приема документов я хочу поступить на экономическую безопасность в институт управления экономики и финансов просто понравилось направление экономической безопасности. это можно устроиться в органы например следить за взяточниками и прочими лицами Напомним, что подать заявление на поступление можно через социально-образовательную сеть КФУ «Буду студентом», суперсервис «Поступление в ВУЗ онлайн», а также лично посетив приемную комиссию Казанского федерального университета по адресу улицы Кремлевская, дом 35, кабинет 114 и 115. С 8 утра и до 5 вечера, за исключением обеденного перерыва, специалисты Казанского федерального ответят на все интересующие вопросы и сориентируют по ключевым процессам поступления в университет. Телефон горячей линии приемной комиссии. Восемь, восемьсот, семьсот, девяносто два, семьдесят пять. Карина Саяхова, Александр Ферсов, Универньюз. За первую неделю приемной кампании в Казанский федеральный университет было подано более 10 тысяч заявлений от 4 с лишним тысяч абитуриентов, в том числе иностранных. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Александра Бибика, больше всего заявлений на данный момент подано в Институт фундаментальной медицины и биологии около полутора тысяч. На втором месте по популярности Институт международных отношений и Институт управления экономикой и финансов. В каждом из них на сегодняшний день изъявили желание учиться более 500 человек. Напомним, что. Что поступающие в КФУ по результатам ЕГЭ или без вступительных испытаний должны подать документы до 25 июля, а те, у кого будут дополнительные вступительные испытания, до 15 июля. Проректор по общим вопросам Казанского федерального университета Решат Гузерев в составе делегации ветеранов военно-морского флота Республики Татарстан находится в Мурманске, на Северном флоте. Делегация посетила Военно-морской музей Северного флота, города Североморск и Полярный, населенный пункт Алини-Губа и пункт базирования северно морского флота «Западная лица». Состоялись встречи с командующим Северным флотом Российской Федерации Александром Моисеевым, первым вице-президентом Ассоциации общественных организаций ветеранов военно морского Флота. Владимиром Монастыршиным, капитаном первого ранга, командиром атомной подводной лодки «Казань» Александром Бекетовым. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета прошла конференция в стиле «Паблик ток» «Твои возможности». Участие приняли студенты и преподаватели КФУ. У приемной комиссии Казанского федерального университета появился чат-бот в Telegram. При помощи чат-бота абитуриент может узнать, сколько бюджетных мест на том или ином направлении в КФУ, получить информацию о количестве платных мест, подобрать направление по данным ЕГЭ. 1 июля с лекцией в Казанском федеральном университете выступят специалисты телеканала «Наука», научный редактор Иван Семенов, креативный продюсер научно-популярных программ Мария Делун и Алексей Резепкин. Мероприятие пройдет в 11.00 в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации по адресу улица профессора Нужина, 1/37. К участию в нем приглашаются студенты, молодые ученые, преподаватели КФУ.